Доброе утро, Радио Комсомольская Правда. Сегодня 10 июля, в 8.32 на часах. Юлия Сосоева, Сергей Уразов. Доброе Напоминаю, утро. Напоминаю, что сегодня 10 июля объявлен днем траура, вот из-за чего, из-за того, что вчера произошла страшная трагедия, унесшая 11 жизней. У нас в студии Егор Фролов, координатор Красноярского отделения Федерации автовладельцев России по Красноярскому краю. Егор, доброе утро. Доброе утро. Ну, вот тоже хочу спросить, вот твое первое, вот такое, что, как, какие мнение... мысли родились, когда да. ты узнал об этой аварии? Ну, когда я узнал об этой аварии. Во-первых, мне пришла в 5.30 утра смс там МЧС, я подписан на эту рассылку. Меня сразу же заинтересовал факт, где, что и как произошло. Тут же опубликовали в сетях интернет оперативное видео от сотрудников ГИБДД, которые там сразу же на месте вели оперативную съемку. Я обратил на факт того, что именно со стороны, откуда двигался большой рейсовый автобус Hyundai, да, по-моему, был разметка края обочины не была нанесена. То есть со стороны микроавтобуса, с которым ехал маленький автобус, у него была нанесена разметка, со стороны большого автобуса край обочины не был нанесен. Что делают водители в этом случае? Я сам перевозил автомобили с Владивостока до Красноярска, занимался автобизнесом. И когда едешь в ночное время суток и не видишь края обочины, ты стараешься держаться к центру дороги. Вот. естественно. Здесь плюс еще поворот. Смещение автомобиля идет еще больше на встречную полосу. И, скорее всего, в дождливое время как раз э, обочину вообще не видно, потому что о, перед тобой полотно одного уровня ты видишь все в одном оттенке, когда есть сухая дорога и обочина, обочина темнее, ты ее хоть видишь, по ней ориентируешься. Водитель микроавтобуса, скорее всего, и ориентировался по разметке, которая нанесена, она освещается э, фарами, плюс любой водитель э, прекрасно понимает, э, когда едет встречный транспорт, не надо смотреть на встречный транспорт, потому что он тебя слепит, надо смотреть на эту полосу крайнюю и по ней держаться. Водитель э, большого автобуса, естественно э, Почему не было обнаружено след торможения именно с этого момента? Скорее всего, он старался уйти сначала от столкновения, затем не справился уже и ушел на обочин. Когда уходил, естественно, начал тормозить и путь, естественно, собой показывает именно такой ну, промежуток, что ну, вроде как и не был на встречной полосе. Плюс то, что водители поменялись, это не означает, что ну, водители были оба отдохнувшие, да, я вот тоже с отцом перевозя автомобили, мы ездили вдвоем на одном автомобиле для того, чтобы быстрее привести, мы по очереди менялись, но при этом при всем мы не спали, что он профессионал, что я профессионал, мы не спим, мы беспокоимся друг за друга, а как вот он себя чувствует… Как мы едем, потому что закрывая глаза, ты чувствуешь, вот правильно вы сказали, когда был у вас депутат ЗС, о том, что ты беспокоишься, там, почему притормозил, почему скорость прибавил, что происходит. У тебя вот в голове, как у профессионала, ты начинаешь думать, а что в этот момент происходит, и ты не можешь уснуть. И произошел тот случай, когда мы ехали с отцом, мы под Иркутском, я лег спать, он сел за руль, я все-таки уснул под Иркутском, и просыпаюсь от того, что мы стоим. Я обратил внимание, что отец просто съехал на обочину и тоже заснул, потому что мы вдвоем были уставшие. И когда вот говорят о том, что отменить ночные рейсы... Ну, а представьте такие расстояния, там, ну, тот же Иркутск-Красноярск. Ну, да, Красноярск-Томск, он Красноярск, идет в 18 Томск, часов, да, по Невозможно отменить, ну, и что, мы теперь будем стоять на обочине, пассажиры будут сидеть в этой коробке и да, это реально невозможно. Говорить об инициативе, о том, чтобы установить камеры видеорегистрации, я считаю, с точки зрения законодательного собрания, то это вполне возможно. Это не теоретически, как только мы говорили, это вполне реально возможно. — Ну и тем более по деньгам подъемно, правильно же По деньгам подъемно, плюс это можно обязать самих водителей, да, то есть не тратить краевой бюджет. — Да, именно сами автоперевозчики. — Сами автоперевозчики. Причем мы же на местном уровне, то на городском же, приняли решение о том, что все городские маршруты должны там оснащены быть. — Да, и их оснастили. И опять же, если мы говорим, сейчас, допустим, там стоимость билета от Красноярска до Сайногорска это, сейчас 980 рублей, 2... Два билета, и вот видеорегистратор на один автобус. Да, на... нет, тут не о Давно, цене вопроса Это уже, уже не цена вопроса. Конечно, на самом деле это мелочи. Плюс, если мы говорим о том, что, ну, вчера Павел Стобров, председатель Федерации автовладельцев, писал в своем блоге о том, что, ну, все-таки наши дороги, вот те, которые существуют да. со времен СССР, они убийцы. Те скоростные режимы, те автомобили, которые сейчас существуют, они уже не предназначены и для тот, этих пассажир... дорог. тот транспортный поток, который есть сейчас, он, он, не, предназначен он не предназначен для, для наших ну, дорог. Появился конфликт между современным автомобилем и современной дорогой, понятно. <звы> да? Если мы говорим о разделении, да, действительно, разделение потоков должно быть. Вы посмотрите, вот у нас промежутки на выезде из Красноярска в сторону аэропорта uh -huh. у нас разделены потоки, но и сама проезжая часть шире. Ну, вот видишь, сотрудник ГПД сказал, что это невозможно из-за того, что крайне узкая Нет, часть... то, что узкая, да, дорога. Если бы она была шире, то разделить полоса в этом случае ее можно было бы эти конструкции сделать и все и они в этом случае э, срабатывали бы свою функцию бы выполняли вот, три года назад было одно из ДТП когда перевернулся лесовоз там причем я не знаю первый раз так и стволы деревьев видел они были с уровень легковушки то есть там здоровенные стволы и вот лесовоз перевернулся вот, на северной трассе северо-норильск и вот эта э, сама вся куча леса, она просто вот на вот этот разделитель, ну там прям зеленый разделитель, там не металлическое ограждение, а прям зеленый разделитель, как газон, угу. все это ограждение выпало именно туда. А представьте, если бы ехал встречный транспорт вот на такой же трассе, что бы произошло? Ну, я и, думаю, не одна жизнь. Будет да, и плюс вот э, правильно заметили о том, что вот именно если мы говорим про этот участок, э, говорят о том, что там, ну хорошая, да, вполне нормальная дорога, но, во-первых, с той стороны не было разметки, разметки боковой, да. плюс нету разделения между полос разметки, вы также обратили внимание. Я вот хотела в этом сказать, э -э да. Ну и плюс сам поворот. Ты там интуитивно должен ориентироваться, в общем-то, по дороге сам, да. но если вы учитываете, что был дождь, это крайне тяжело. И вот э то, что будет комиссия проходить по безопасности дорожного движения, мы год назад еще обратились в краевое правительство, чтобы нас, как Федерацию автовладельцев, туда включили. Но ответа не было, мы вот не понимаем. То ли письмо не дошло, то ли что. Мы бы со своей стороны уже давно бы выступили с инициативой, чтобы законодательное собрание рассмотрело на местном краевом уровне о внесении своих изменений в пассажироперевозки. Вот даже посмотрите, вот этот микроавтобус, да, который был, у которого сиденье вырвало с корнями, ну, по сути, это не должно такого происходить. Да. Плюс вы задались как раз вопросом о том, что Ну а как вам проходил техосмотр? Ну, на самом деле, если мы говорим о том, что мы переоборудовываем автомобиль из Б-категория, там, грузовик до 3,5 тонн э, в пассажирский транспорт, то мы должны произойти такую некую перерегистрацию, перерегистрацию в общем, в да, самого транспортного средства. Скорее всего этого не было сделано Он был как по Б-категории сидушки На время техосмотра откручиваются Проходится техосмотр, заново сидушки ставят Ничего хитрого То есть человек без лицензии, без разрешения Просто осуществлял углы, Если крылья. самостоятельно да. были сидения установлены То самостоятельно их на время снять Не составляет труда на самом деле. деле Вот хотелось бы отметить Если действительно у этого микроавтобуса Б-категория Сколько этот раз автомобиль останавливали да, за промежуток вот, тоже, вождения. И Сколько раз я обратил внимание тот или иной инспектор на ту или иную вещь? Ну, вот, хотелось бы, чтобы Следственный комитет абсолютно на каждую мелочь обратил внимание. Первое ⁇ это переоборудование. Второе ⁇ как были закреплены сидения Третье ⁇ какая категория была, если была бету. Сколько раз останавливался и не привлекался водитель третья разметка, что э, все-таки дорожники должны следить за проезжей частью. Тут, слушай, цепочка проверки, да, а, а, говорим о том, что тут же уже возбудили дело, да, по закону должны уже возбудить дело. Но, по сути, если мы говорим о безопасности, и вот этот водитель э, большого автобуса, ну, по сути, его в чем вина? Он соблюдал безопасность того, чтобы э, не улететь в край своей обочины повлекшее при этом, а повлекло это как раз отсутствие разметки сложной погоды. А вы знаете, я еще тут вспоминаю одно такое факт был такой в начале 2000-х годов. Тут, кто знает, Кавказе город Абакан, расстояние от города Абакан до города Минусинска 30 километров. Mm -hmm. Там ездит пассажирский транспорт и в свое время Проехав мост через реку Абакан по дороге на Минусинск и на Сайнагурс дальше уходить, там был большой пост э, ГДД. ГДД. И вечером, после, по-моему, 10 часов начиная, любой транспорт, который проезжал через этот мост, ехал в том направлении, водители останавливались у поста, шли с документами туда, показывали документы, проверяли документы и только после этого транспорт ехал. Может быть, относительно э, э, вот междугородних перевозок как-то уже что-то вспомнить и какие-то вот такие посты начинать это вводить? Действительно, очень правильная была мера, когда на постах ГИБДД горел красный сигнал светофора, и ты обязан был пройти первоначально проверку А там документов. проверяли угоны, контрабанды все, все подряд, плюс состояние человека причем я да. попадался на посту в Чите когда я ехал тоже с Владивостока я не осознавал, что я засыпаю, вот деревья, которые по краям обочине, мне казалось, что это люди выпрыгивают ну то есть я уже, грубо говоря, я не осознавал что я засыпаю. То есть уже галлюцинации начинались. Да, я когда остановился на посту в Чите ну для проверки документов мне меня сотрудник ГИБДД, ну я Первый раз такого сотрудника ГИБД Честно встретил. Он так, так документы не отдам до утра, пока здесь не выспишься. Меня поставил на обочину, и я выспался Все, у нас сдвинутый новое. А, нет, у нас звонок, вот я испугался, да. У нас есть звонок. Доброе утро, тебя зовут. Доброе утро, Татьяна. Слушай вас. Я всегда пользуюсь Лунным календарем. Веряемся с Луной. Я сейчас прочла, что. Это были 23-е сатанинские лунные сутки. Понятно. Спасибо большое. В этом случае, если мы говорим о том, что лунный календарь, гороскопы, это тот, кто верит в это. Ну, если мы говорим о том, что там, ну, солнечные бури, они еще могут как-то действовать да. на человека. Маг... Есть... магнитные бури, да. Да, магнитные бури, там, на кого-то полнолуние, на кого-то яркие дни сказываются, но здесь не этот факт сыграл Естественно, естественно, да. Ну, я, насколько понимаю, владелица микроавтобуса, он ввел один микроавтобус, у него угу. путь не близкий, Лесибирск-Сушенская. А он вы, вышел один. А он вышел на маршрут один, но ну, я так понимаю, что... чем пока, видите, следствие идет, но он тоже мог подзаснуть, под скажем так. Ну, вы понимаете, как, какой он проделал путь? Ну, один. я как, как раз рассказывал про то правило, когда водитель в ночное время едет и видит встречный транспорт, и его ослепляет, он всегда смотрит на край обочины, он не смотрит на встречную. И этот водитель также надеется, что тот встречный также смотрит также на, на край б... обочины и держится ближе к ней. Это первое правило для того, чтобы тебя не ослепили, потому что когда проедет э, автомобиль с ближним сигналом света, плюс если это еще высокий автомобиль, высокий автомобиль он автобус, ослепляет да. тебя, и ты просто потом не видишь дорогу. Но мы еще будем разбирать эту ситуацию с нашим гостем, с Егором Фроловым. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». С вами в студии Сергей Уразов и Юлия Сысоева. У нас будет еще порядка 10 минут на то, чтобы пообщаться с нашим гостем. Мы сейчас ненадолго выйдем из студии, потому что зайдет Артем Бетриевский с актуальными новостями на данный момент. Напомню, что мы с вами обсуждаем сегодня ситуацию, трагедию, которая случилась вчера накануне на трассе м пятьдесят четыре. Через 2 минуты вернемся в студию. Тема дня. На радио Комсомольская правда. Доброе утро. Радио Комсомольская правда. В эфире Юлия Сусуева, Сергей Уразов. И у нас сегодня гость Егор Фролов, координатор Красноярского отделения Федерации автовладельцев России по Красноярскому краю. Доброе утро еще раз, Егор. Доброе утро. Ну и напоминаю, мы обсуждаем то, что сегодня, во-первых, объявлен траур, по Красноярскому краю, потому что вчера произошла страшная трагедия, которая унесла 11 э, невинных жизней, 10 из них были женщины, которые ехали на фестиваль Шушинская, вот, чтобы выставить свои работы. Страшная авария, вот все, кто видел фотографии и видео вчера, ну поражающее впечатление. Таня Ронова, у нас вчера, на, вчера на месте, говорит, что от микроавтобуса, в общем, с чем произошло столкновение, ничего не осталось, ну буквально каша. Но я еще понимаю, Егор, что там разрезали микроавтобус чтобы достать людей. Да, Почему такое соблюдать. мнение, что прям в смятку было? Да нет, там, на самом деле, скорее всего, передняя часть только пострадала. Ну и место скольжения, да, где как раз большой автобус проезжал, но ну, когда приезжают оперативные службы, они не задумываются о целостности автомобиля, они его пилят, режут на для того, чтобы в первую очередь спасти жизнь. Да, просто впечатление по фотографиям было страшное. Ты подумал, что вот. все снесло полностью. Автомобиль. А у меня еще один вопрос. Вот мы один еще аспект не осмотрели, то что на такое большое расстояние из Лесосибирска до Шушинского. А, выехал микроавтобус Я еще раз говорю че, Сколько расстояние от Лиза Сибирска яма... До Балахтинского района Скажите мне пожалуйста Примерно Сколько часов езды от лесо ну, до... Часов до... 7-8, наверное, насколько я понимаю, правильно? Да, но ну, как раз вот почему, вот вопросом-то и задаетесь, почему один водитель был. Ну, да, потому что по нормативу 8 часов 7-8 часов движения, это раз. Во-вторых, 15 лет я езжу из Красноярска в Хакасию не один раз в год. В этом случае могу сказать, что ехать в микроавтобусе такое расстояние, это каторга. Да. Проще выехать на велосипеде. Вот реально. Потому что это... Настолько дискомфортное состояние да, И этот транспорт, он приспособлен На короткие расстояния А вообще желательно, чтобы он по городу передвигался Ну, это да Это один из транспортов, который не является Безопасным, причем я видел На Байкале, когда вот эту вот Серпантинную дорогу Льдом покрыло, такие микроавтобусы Они просто специально ложились на обочину Для того, чтобы дальше не скользить вниз То есть, когда водитель понимает, что он уже Не справляется, он находит крайний метод Чтобы хотя бы бочком лечить на обочину, чтобы дальше не и вот смотрите и, и может быть вот мы как раз таки еще вернемся вот к сращиванию того что было то что рас, рассказывал и обсуждали мы перед новостями о том чтобы водители выезжающие вот, вот, так, вот такого транспорта выезжающие там из города из населенного пункта где либо регистрировались в ГИБДД чтобы был маршрутный лист давайте вспомним есть вообще понимание маршрутного да. листа чтобы сотрудник ГИБДД посмотрел так куда мы едем даже мы говорим частное лицо если у тебя есть микроавтобус у тебя столько-то людей. Заедь на пост ГБД и объясни, где ты будешь, куда ты едешь. Ага. И дальше, допустим, чтобы были некие такие рэперные контрольные точки. Ну, это касается рейсов автобусов, а в случае да, с Мерседесом это был частник, но подожди, У нас говоря. уже везде есть все равно эти компьютерные сети, у нас есть ä, интернетные сети. У и это можно поставить, ä, скажем так, и контролировать. Пусть даже частник, у которого есть микроавтобус... Чтобы его отсекали контролировали, куда да, он Да, Если он получил лицензию на перевозки, то естественно он сможет. И вам любой, наверное, сейчас железнодорожник, который вводит электропоезда, он вам с уверенностью скажет, а еще было бы классно, как у нас. У них сделано еще браслет такой одевается на водителя, именно в этот момент, который осуществляет деятельность. И если превышает его норму усталости, там по пульсу меряется, то тут же загорается красная лампочка, и если водитель этот не осознал и не поменялся, его привлекут к ответственности, потому что он везет очень много людей. И вот здесь бы такая мера бы тоже была бы очень хороша, которая на пульт тут же передает диспетчеру, который осуществляет контроль за этими маршрутными транспортными средствами, с вами И э, мог бы смело тут же привлечь водителя, либо сообщить, ну-ка, меняйтесь, да, потому что вот вы сейчас в плохом состоянии, то есть вы сейчас не можете продолжить движение, потому что вы очень переутомлены. Егор, ну, и... это какой-то космос, но ну, вот я просто так про себя понимаю, это должна быть транспортная сеть, и должны быть инвесторы, это сколько стоит денег и так далее. теоретически это можно сделать на уровне мобильных приложений. И это вот да, на самом деле, Егор, согласись, что да, тот же самый участник, а, если сейчас есть приложение мобильное, которое ты скачиваешь в телефон, и он может проследить, сколько ты прошел какое-то расстояние, меряет километраж, а еще может твои шаги измерить и пульс измерить, то уж вот это расстояние относительно GPS-ориентировки всех, всех этих современных гаджетах, что есть, это несложно. Мы знаете, к чему это подходит? Контрольным органам, контролю да. за осуждением профилакти... деятельности. Транспортных перевозок, Но потому что когда на самом контроль деле проверки, когда что-то случилось, вот да. по факту, как это произошло вчера, вот э, сейчас, да, будут провер проверки производиться. А где были проверки до того? Ну и то, что Егор до сказал, этого момента. как человек до этого, а, никто не остановил... Неужели вы ни разу не остановили а, да, сотрудники ТПС и не посмотрели, что у него в правах и что у него в салоне находится? Да. Ну, мы пока, не, ребята, не знаем, как, какие у него были права и что вот, было в правах написано. Вот, опять же, еще вопрос. А, теоретически, это же не, неправильно... Микро... микроавтобус у которого в салоне установлены сиденья угу. он уже не может считаться грузовым конечно это уже пассажирский. Да. Грузовой, это я понимаю, что именно в кузове нет сидений, да. а есть просто пространство, куда можно укладывать груз. Да, совершенно Ну, верно. с другой стороны, возможно, это был пассажирский э, микроавтобус, только там докручены были сидения. Может там быть, тоже вариант. Плюс 5 там, Их просто больше добавили, потому да, да. что сделали 15, э, э, получается, 8. да? 15 посадочных мест, и это вот как раз-таки тоже самостоятельно. Но ну, это тоже же можно контролировать, э, есть документы на транспортное вот, средство. Мы, ну, вы дошли к, к слову контроль, да? Контроль обеспечения. Кто им должен заниматься? В любом случае, это должно быть заинтересовано Министерство транспорта края, если мы говорим о крае. Это в любом случае должны быть и пункты технического осмотра. Кстати, пункты технического осмотра до сих пор не освободили от ГПДД именно в контроле за пассажирскими перевозками. И это было правильное решение, потому что, представьте, это передать частникам, как О, это сейчас. О, да, может быть. Это будет вообще полный коллапс, и, ну... И так меня удивляет А потом все равно придется сотрудникам ГИБДД Поэтому действительно, чтобы они это и контролировали Держали руку на пульсе Меня и так удивляет, когда ты едешь по городу да, И автобус перевозящий людей едет боком Вот да. как он прошел техосмотр да -да -да -да. Либо, либо у него там кап. Опыт идет да, такая, да, что да, дорогу да, прям да, не да. видно и Задаешься плюс... вопросом, а как он прошел Техосмотр, как он перевозит людей А как там люди вообще себя чувствуют внутри автобуса? Я, я уже в такую рулетку не играю Я уже не сажусь Я пару раз прокатился в таких автобусах Когда ты заходишь и от того, что о, Перегруз, и он просто на один бок Переваливается И водитель спокойно двигается Просто, Но отчитывается шелкнул. же перед нами, что ведет же контроль, они же постоянно контролируют Конечно. городской транспорт, постоянно смотрят их техническое э, состояние. Ну вот, может быть, неспроста, опять же, вот сейчас настал период, может быть, именно освежить базу данных, то, что вот мы с тобой недавно в новостях освещали, что принимает ГИБДД э, видео о том, где нарушение идет mm -hmm. правил дорожного движения да, водителями mm -hmm. именно маршрутного транспорта. Да, его, его достаточно много, с одной стороны, это слава Богу, и... Мы с тобой опять же недавно узнали, что в принципе в Красноярске общественный транспорт это еще на ого каком уровне. А было бы еще очень хорошая идея, если бы вот те органы, которые принимают технический осмотр у этих транспортов и, не дай бог, что-то случилось с этим транспортом, несли бы еще такую ответственность. — абсолютно потому верно. — Потому что, да. ну, поставив галочку за некую сумму, ну, никакой ответственности не несется, да, сумму предлагает да. сам водитель, потому что он прекрасно понимает, что если ему эту всю процедуру пройти, это стоит дороже, чем... Да — Да я вам сегодня назову 10 адресов, где можно техосмотр пройти за деньги, когда к тебе даже в машину не заглянуть, серьезно. — даже вы знаете, я вот... — вот, а и, может быть, еще один вариант, и, может быть, действительно, а, а, если ли так наказание, что если у человека липовые документы о прохождении техосмотра, ну, чтобы у него штраф был уже такой, прям, а, знаете, в разы подскочивший. Особенно, да, если он, у него связаны перевозки с пассажирами. Да. и если у него липовый техосмотр, давайте у него штраф, не знаю, там, в 10 раз больше будет. Просто я, реально. И, а, я помните, говорила, чтобы что мы очень лояльны, покупать. должны быть жесткие меры наказания, тогда, может быть, все и наладится. Как вот жесткая мера с водителем, который второй раз попался пьяным. Только таким образом мы как-то, ну, придем к нормальному. Европейскому ну, уровню жизни на самом деле возбуждено то дело по пьяному водителю всего одно, да. а поймано было 15 вот, за этот период, но вот неизвестно что по остальным 15. А что с 14 да? У нас в последнее время, знаете, приходят жалобы, когда мы даже передаем о нарушении ПДД. Вот недавно человек нам обратился, к нему 5 отписок пришло. знаете, какие самые интересные? Возможно, сейчас самым нарушителем будет интересно, как отмазаться. Человек говорит о том, что это не он управлял этим автомобилем. Свой автомобиль он без снятия номеров продал по договору купли-продажи, и где его сейчас автомобиль, он не имеет понятия. А то, что он за рулем находился а в привлек... транспортном средстве? А, а, как? Привлекает только самого водителя, а не автотранспорт. Вот если вы, как хозяйка автомобиля, нарушили правила дорожного движения, вас зафиксировали где-то на видео и передали в ГИБДД, вы приходите и пишите объяснение, что это не вы были за рулем, а вообще свой автомобиль продали полгода назад, и где ваш автомобиль сейчас, я не знаю. Ну а если а в второй... нет подтверждающих продажу а автомобиля? Вот именно, сотрудники ГИБДД пишут такие отписки, не проверяя, не проводя полное обследование. И как раз вот на такие отписки мы на сегодняшний момент написали в прокуратуру жалобу о том, что полного расследования не было проведено, было принято только объяснение, никаких обстоятельств не уточнялось, и человек остался безнаказанным. И такая система у нас, она развивается все быстрее больше и больше». И водители, знающие, все чаще и чаще нарушают, зная, что будут безнаказаны. В каждом загоне есть лазейки, вы же знаете. И ну, ну, каждый... ну, эти а... лазейки очень если быстро бы, находятся. Если бы у нас еще инспекторы работали бы правильно, как это должно быть, таких бы нарушений, допущения безнаказанности у нас бы не было. И я все-таки за какие-то серьезные наказания, потому что уж бросьте мне камень, я вот из города Минска, и ни одного коптящего автобуса там нет. Ни одного перекошенного, о чем ты говоришь, да, то есть там транспортного, общественного транспорта нет, там все в нормальном состоянии. Вопрос почему? Я отвечу, там глобальные штрафы. Я вот недавно три недели назад был в Железногорске вместе с прокурором, мы там проверяли автозаправочные станции, там ездит старые Лиазы, вот эти автобусы, которые раньше у нас ходили. Я говорю, а почему они? говорят, Они у нас в хорошем состоянии, мы абсолютно все здесь контролируем, все автобусы в отличном состоянии, вот можем даже за ним сейчас проехать, он даже коптить не будет. Действительно, мне стало интересно, мы проехали за ним, он в идеальном состоянии. Но если за следить, да. следить продолжают. Если за ним хороший контроль, если за ним хорошо следят, естественно, даже такой старый автобус не будет коптить. Но это вот именно говорит о том, что э, все... Э, все опять свели в контролю. Вот мы надеемся, что проверки, в общем, покажут, кто там виноват. На контроле и на самоконтроле. Ну что же, э, спасибо большое в нашей студии Егор Фролов, координатор Красноярского отделения Федерации автовладельцев России. Спасибо большое, Егор, за то, что пришел и обсуждал с нами эту ситуацию. С вами в студии сегодня два часа были Сергей Уразов и Юлия Сысоева. Мы да, напоминаю, трагедию. что сегодня день траура объявлен губернатором Красноярского края Потому что трагедия случилась вчера в Балактинском районе, 11 человек погибло Счастливых вам выходных, услышимся в понедельник